Цыплится 12 апреля. Сегодня у нас завалил все снегом. У нас Черкова, Пенза. Помидоры, огурцы посажены. Буржуйка спасает от мороза. Температуру на градуснике. 15 градусов покрыт пленкой вот на лучше выходим вот такие снега в Пензе